Артем Тупичкин вас приветствует. В эфире Универньюз и сегодня в выпуске. В Татарстане появится школа имени Державина. У Лиги студентов республики появился новый президент. В КФУ прошел диктант ⁇ Пиши Казань ⁇ В Императорском зале Казанского университета подвели итоги 14-й международной научно-практической конференции Державинские чтения. Участие в церемонии закрытия принял ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, министр образования Республики Татарстан Рафис Бурганов и ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова. Подробности смотри в нашем следующем выпуске новостей. Теперь в Лаишевском районе Татарстана появилась Сокуровская школа имени Гавриила Державина. О подробностях ее работы расскажет Аделя Шамилова.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 Казанского федерального университета а, у нас а, в школе социально-экономический профиль. Адель Шамилова Владимир Нелюбин Универньюз. В Казанском федеральном университете прошел региональный отбор научного конкурса Falling Walls. Молодые ученые представили свои исследовательские проекты. Победители отправятся на российский этап отбора. Два представителя КФУ поборолись за пост президента Лиги студентов Республики Татарстан. О том, кто уже стал новым президентом Лиги студентов, смотри в сюжете Софьи Ивановой. В Большом зале концертно-спортивного комплекса КФУ «УНИКС» в рамках конференции Лиги студентов Республики Татарстан состоялись выборы президента региональной молодежной общественной организации Лига студентов. Участие в мероприятии принял министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов и проректор по социальной и воспитательной работе Казанского федерального университета Ариф Межведилов. Вы можете, в том числе и для нас для Министерства молодого сформулировать повестку, сформулировать запрос. А мы по большому счету площадка, открытая площадка для вас, для постоянного а, диалога между молодежью и властью. Лига студентов это сплочение студентов и аспирантов Республики Татарстан в единое сообщество, которое развивает высокие личные и профессиональные качества, способности плодотворно трудиться. Значимость Лиги студентов, она но мне кажется, вообще неоспоримо с точки зрения ее необходимости в сегодняшнем мире. Я думаю, что если организация уже готовится к празднованию своего, своего 23 дня рождения, это говорит о том, что она востребована сегодня. Двое из трех претендентов на пост представляют Казанский федеральный университет – Руфат Киямов и Азат Кашапов, который на данный момент находится в США. Все соперники у нас сильные, со всеми кандидатами я общаюсь и с кем-то дружеская связь. Каждый силен в, в чем-то. Если Александр силен именно в образовательной части, это ЕГЭ, ОГЭ, это очень круто. Азат Кашапов. Селем в академической мобильности. Президентом Лиги студентов Республики Татарстан стал магистр первого курса Института международных отношений Казанского федерального университета Руфат Киямов. Софья Иванова, Андрей Багаудинов, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Институте вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета открылась международная конференция EastWest Design and Test Symposium. Подробнее о ней мы расскажем в следующем выпуске. Проверить себя на знание пунктуации и орфографии можно, написав диктант. 14 сентября такая возможность была у всех желающих. В Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ прошел диктант «Пиши, Казань», где побывала наш корреспондент Анна Глазунова.